Всем здравствуйте! Вот в общем на котловании приехал попробовать ротанов половить. Ну короче, лед я скажу так себе. А вот я ходил и все потрескалось, ну короче, он там-там-там. Как бы до центра я дошел. Топором продолбил, все хрустит. Попробую поймать одного видео. здорового там такого с ладошку даже больше, наверное, лед сантиметра там не знаю, он, наверное, два с половиной. Короче, рано еще выходить на первый лед, как где не знаю, у нас рано, по крайней мере, на озеро точно. Хотя я сегодня на озеро зашел, но дальше, чем вот отсюда до берега, и думал, здесь вообще уже лед толстенный, притолстенный. Обычно у нас озеро одно из самых последних мерзает вот сразу во все стороны тряснула ладно пока короче не отпаяла зайду попробую может что-то да получится все в общем у меня первая поклевка вот такой вот ротанчик камеру с собой не беру то что там все пока ненадежно глубина где-то по грудь в общем до дна я все равно достану но уже поймал, уже хорошо, но это на четвертой лунке уже в обратную сторону шел. В общем с первой рыбой меня, как-то вот так вот пахнет. пахнет. Еще, короче, чуть, чуть сейчас дроном в лебедей не врезался, дрон с собой еще летал тут в округе, короче, разглядывал, что чего кого солнце слепит, как бы не видно. Улетел где-то уже на километр, наверное. Где-то высота, наверное, метров 60-70 была. Смотрю потом на дисплее резко. Думал, чайки, короче, атакуют дрон. Потом нет, оказывается, лебеди его облетают. В общем, включил режим спорт. И даже я скажу, короче, я их догоняю. Где-то скорость 64-66 километров в час они летят. Вот такие дела. Может быть видео отдельно добавлю, либо приложу. Ну а сейчас пойду пробовать дальше ловить. Что будет, засниму. В общем поймал я там второго ротана, сейчас пойду еще попробую поймать. Ну что, в общем, рыбалку я заканчиваю. Это часа я два пробовал, наверное. Вот этого беру. Общий улов засниму. Сейчас маленько вроде активизировался клев. Поймал, в общем, всего я 15 штук вот таких вот. Вот, вот самый большой, наверное. Лед стал проседать, короче, там вода у меня пошла уже на лед. У той лунки пошла. Каждый раз хожу, все постоянно. Трещит, трещит все больше. Трещин больше. И уже сижу и чувствую, что начинает он оседать. В общем, вот такой вот первый лед. Вот такая рыбалка. Сезон открыт. Дальше не знаю, получится, не получится еще половить. Но будем будем пробовать. Вот такие дела. Всем пока.